Кучерам. о, нормально. Oh, какая-то опана даже. Three, two, one. Oh God, It's yeah. time to choose. Thank you. Я на ответ вообще не вижу. Нету. Он побежал туда, я вижу. Нету его. Он побежал туда. Бежал. Mom. Bomb has been defused. I'll be in. Ну, было хан шатат там нормально играть. Все уже сдохли, охренеть. 谢谢的，谢谢的，谢谢的。 А, дуй -ja, Three, two, one. It's time to choose. Минер в подвале. Минер в подвале. Минер в подвале. А еще ты его, он Давай на я на Давай на лошадь. <звы> Отойдите друг от друга, йоу. I don't know. Mm-hmm. Вот там. Не там, не там. не С другой стороны, вот туда иди, короче. Там ты увидишь что пиз. Ну да, короче. Это Затащил, блядь, затащил нам